Всем привет! Сегодня нам предстоит достаточно нетривиальная задача. К нам обратился владелец достаточно редкого автомобиля. Это BMW 5 серии кузов F11 универсал. Он пожелал, чтобы мы установили на его мультимедийную систему Android-интерфейс, который будет давать ему возможность пользоваться системой навигации, а также всеми благами современной цивилизации. И мы сегодня займемся этим вопросом. Мы покажем вам, как это работает, из чего состоит эта система, и вы все увидите. Поехали! Этот автомобиль 2012 года выпуска и собран по спецзаказу напрямую в Германии и оттуда привезен сюда. Он обладает максимальной комплектацией на тот момент у завода изготовителя. Он уже оснащен системой навигации, но, к сожалению, за время эксплуатации она уже стала неактуальной. Именно по этой причине и владелец обратился к нам для того, чтобы мы установили сюда современную систему навигации с возможностью загрузок, пробок, а также она будет показывать и камеры, которые достаточно актуальны сейчас. Помимо этого, также появится у нее возможность скачивать практически любое предложение с Play Market, такие как YouTube, онлайн-радио, либо онлайн-телевидение. Сейчас штатная мультимедийная система управляется посредством вот этого джойстика и кнопок на панели приборов. Наша система должна будет управляться с помощью сенсорного управления. Сейчас штатный экран этого автомобиля, к сожалению, не обладает этой опцией, но мы это исправим. Для того, чтобы на штатном экране этого автомобиля появилось у нас изображение, нам необходимо будет установить два вот этих устройства. Первый это видеоинтерфейс, он дает возможность подачи изображения сторонних источников. Второй это блок Android с установленной системой навигации, а также у него есть возможность установки любых приложений с Play Market. Этот, авто, этот монитор, к сожалению, не оснащен системой э, сенсорного управления. Чтобы это исправить, нужно будет установить вот такое вот сенсорное стекло, которое после этого даст возможность полноценно управлять этой системой. Значит, на выходе имеем монитор, блок навигации, блок интерфейса и динамик. Провод, провод, еще провод. Еще провод, еще провод, и вот только тогда, наверное, это все заработает. I'm 100 and I'm getting it Como lomo, luxury I'm I an drop in this When I turn up, you know I'm on my, on my Yes, I'm on my, I'm on my, on my Yes, I'm on my, I am so, I'm so Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my I'm работы завершены теперь на базе штатного экрана у нас есть два интерфейса один штатный со всеми штатными функциями плюс дополнительный на базе системы android переключение происходит нажатием на кнопку меню двух в на удерж... удержание мы переходим в режим э, системы навигации нам сразу доступны яндекс навигатор youtube э, онлайн телевидение и приложение антирадар все управление посредством э, сенсорного из стекла, которым мы, мы доснастили этот экран, а также, возможно, управление через голосовой помощник Алиса. Алиса, привет. привет! Найди центр шумоизоляции, зашумим. Привет. привет. Найди центр шумоизоляции, зашумим. Сейчас найду. Ну, в общем-то, она его быстренько нашла. Если вы хотите дооснастить да, подобной системе ваш автомобиль, мы, конечно же, это сделаем с удовольствием. Спасибо вам за ваше внимание.